Байкал. Это самое глубокое озеро в мире. Наибольшая глубина его 1642 метра. В нем содержится 1 пятая часть всей пресной воды планеты. Если бы вдруг случилось так, что все люди мира остались без питьевой воды, то в озере Байкал воды хватило бы для всего человечества на 7 тысяч лет. В озере обитают разнообразные растения и животные. Почти две трети из них встречаются только здесь и нигде больше. К сожалению, на берегу Великого озера был построен целлюлозно-бумажный комбинат. За время его существования в озеро сброшено громадное количество стучных вод, их хватило, чтобы испортить немалую часть чистейшей байкальской воды от загрязнения гибнут живущие в озере рачки которые способны профильтровать очищать воду рыба в байкале стала медленнее расти уменьшилась ее плодовитость погибают не встречающиеся больше нигде в мире живые организмы мы должны сохранить уникальное озеро сберечь его чистую воду, неповторимую красоту и все живое, что там обитает.